Также перед тем, как передать слово, я хотел бы сказать, что часто нам из экранов интернета, ютуба, телеканалов кажут, что вот success story, success story, истории успеха, они учат наикраще. Я глубоко переконаний, что учат наибольшие ошибки, fail story, тому потому что про них никто не каже. Если бы я 16 лет назад знал финансовое управление, то за цей час мог бы створити ще кілька таких самих компаній, якщо порахувати скільки грошей я втратив. Тому я впевнений, що ви сьогодні отримаєте задоволення. Будь ласка, запрошую задавати питання, тому що насправді правильне питання набагато важливіше, ніж відповідь. Еще раз э, витаю. Радий, что вы с нами. У нас уже 24 отведающих. Передаю слово Лилии Неруш. Мы сейчас э, за 90 минут постараемся э, быстро. Коротко пробежаться по полному циклу управленческого учета. Ну, вы уже видели, да, Лиля и Полина Неруш. Основным спикером нашего вебинара буду я. Ну, потому что за 90 минут, для того, чтобы мы не тратили эффективное дорогое время, именно дорогое для вас, чем больше информации получите, получите будет вам интересней. Вот, и Полина будет... Ассистировать. Ассистировать на ваших вопросах. Она здесь рядышком. Сейчас я ей даю слово. Она быстренько с вами тоже поздоровается. Всем здравствуйте. Я Лилина, ассистент. Полностью подготовила к этому семинару подготовила техническую сторону вопроса. Выложила весь управленческий учет на простых примерах в Excel. Значит, План нашего семинара, вебинара. И сразу оглашу на примере компании. То есть в данном случае мы взяли небольшую компанию, но постарались ее сформировать таким образом, чтобы максимально несколько бизнес-процессов в ней показать. Наша компания будет состоять из двух бизнес-процессов торгового цикла и бизнес-процесс создания и реализации проекта. В данном, данном, на данном семинаре мы на примерах примеры отображенные в экселе потому что по-другому визуализацию ну вот именно отображение в экселе она дает более понятную визуализацию самих отражений хозяйственных операций поэтому Значит, бизнес-процесс торгового цикла будет заключаться из закупки необходимого товара с небольшим запасом под заказ. Именно под заказ, потому что мы здесь на, склад, на складе не будем концентрировать внимание, но чтобы показать, как учитываться будут операции, э, поэтому мы взяли под заказ. Расчет себестоимости, э, с, варьировали ситуации, когда у нас отгрузка покупателю со срочки платежа э, и, или по на, и по стопроцентной предоплате, ну, и отображение всех этих финансовых операций в отчет отчете отчете финансовых прибылях и убытках и в балансе. Точно так же и мы рассмотрим учет финансовых операций по бизнес-процессу создания реализации проектов. Который будет состоять из заказа нескольких проектов со сроками дедлайн в разных сроках, в разных отчетных сроках это очень самый важный момент. Именно они будут у нас в разных отчетных периодах со сроками исполнения, учет самих операций отображение уже результатов по учтенным операциям в наших отчетах: кашфлоу, прибылях и убытках и балансе. Начнем с самого главного. То есть мы сейчас пройдем микроцикл от начала до самого баланса уже предприятия. Если мы решили, приступили к процессу постановки управленческого учета у себя в компании, самый главный этап это сформировать нашу организационную структуру. Это самый главный этап, нарисовать его для себя, Это э, из чего состоит, наши, на какие наши подразделения э, в бизнесе. И уже на базе, в данном случае, вот пример нашей компании. В нашей компании есть два бизнес-направления. Это, э, вот, это торговля и бизнес-направление проекты. В данном случае структура нашего бизнес-направления торговля – это отдел сбыта. Состоит из отдел поставок и микросклад. В любом случае мы торгуем, даже если под заказ, есть понятие оптимального заказа и так далее. Какие-то небольшие остатки всегда остаются, поэтому у нас будет склад. И бизнес направления проекта, отдел продаж, это самый главный отдел, и отдел производства. То есть это самые главные блоки в данном бизнес направлении. И Подразделение, административное подразделение, это наши сервисы, без которых невозможно обслуживание ни одного бизнеса, да, это финансовый сервис, маркетинг, это юридическая поддержка и IT-поддержка. Вот если посмотреть на нашу компанию, по сути, это у нас одна компания. Но если бы, если масштабный бизнес направление достаточно даже двух, по сути это уже такая визуализация оргструктуры корпорации, корпорации или холдинга. Холдинги или корпорации так и организовывается обязательно административный центр для того, чтобы в каждом бизнесе не держать по отдельному бухгалтеру, по финансовому менеджеру, а организуется именно вот такой высококвалифицированный центр административный по поддержанию и обеспечению сервисом всех бизнес-направлений корпорации. Но мы в данном случае на примере управленческий учет будем выстраивать на понимании, что это у нас одна корпорация компания. Потому что если бы в холдинге по каждому бизнес-направлению торговля э, формировался бы свой э, финансовый отчет, отчет кэшфлот, отчет э, о прибылях и убытках и баланс. Самое главное, баланс по каждому бизнес-направлению. В данном случае у нас будет один баланс по всей компании. На базе организационной структуры мы уже начинаем формировать и разбираться с нашей финансовой структурой, потому что основой построения управленческого учета является финансовая структура компании. На нашем примере наша компания, значит, вот самый главный центр, это у нас является центром инвестиций. Почему? Потому что именно здесь происходит перераспределение денежных средств. У нас же одна компания, одна компания. Вот. И, соответственно, каждое бизнес-направление является центром прибыли в данном случае центром прибыли, в которое входят подразделения и каждому подразделению в данном случае отдел сбыта у нас является центром дохода, отдел поставок центром расходов. И склад, является, и склад является тоже у нас центром расхода. Бизнес-направление проекты. Сам по себе бизнес-направление является центром прибыли, которое у нас сопочинено, отдел продаж это центр доходов, и отдел производства проектов центр расходов. И сам административный центр является центром расходов. Значит, мы на примере нашего нашей компании, мы. Решили не усложнять, не усложнять визуализацию отчетов о прибылях и убытках, и было решено, что мы финансовую структуру, отчеты о финансовых результатах будем строить в разрезе только подразделения самого бизнес-направления. Соответственно, вот мы после формирования организационной структуры, у финансовой структуры, мы начинаем работать над справочниками, над справочниками контрагентов. Над справочниками классификаторов товаров, статьи затрат, расходов страт... наших расходов, статей для планированных финансовых отчетов нашей компании. На примере, я вам сейчас их продемонстрирую, на примере самой уже Excel-таблички. Сейчас на экране пример Excel-таблички. Excel вот справочники, наши все возможные справочники. То есть каждый для себя, кто будет пытаться, ну, кто создает в excel программный продукт для учета финансов своей компании может этот справочник формировать формировать или пытался уже формировать по-своему. Мы это все выложили на одной страничке, потому что нам так удобнее работать будет дальше. И, соответственно, мы сейчас пройдемся по нашим справочникам, которые очень важно до начала постановки управленческого учета определиться, что будет, какие контрагенты, какие статьи будут важны для нас для дальнейшего понимания структурирования отчетов, оперативных отчетов и генеральных отчетов. В данном случае вот у нас есть справочник э, расчетных счетов. Кстати, хочу отметить сделать один акцент на нюансе. Чем отличается бухгалтерский учет от управленческого учета? Бухгалтерский учет подразумевает формирование отчетов в разрезе только одного субъекта хозяйственной деятельности. Э, поэтому вот в, в нашем случае бухгалтерские отчеты нашего бизнеса, их будет два. У нас два юридических лица. Да, для себя мы создали справочник наших расчетных счетов по каждому юридическому отделу отдельно. У нас расчетный счет один, это один юридический, один это расчетный счет второй. У нас касса. И, кстати, я хочу сделать один момент, такой очень важный. Тоже очень часто предприниматели учет движения наличных средств – ведет где-то там в своих, в своих табличках и так далее и не считает ну то есть и не включает в, в общий финансовый результат своей компании поэтому управленческий учет это тотальный непрерывный и достоверный то есть в данном случае мы настраиваем его таким образом что по всем расчетным счетам и кассам у нас ведется непрерывный достоверный отчет. и остатки мы посмотрим. Мы смотрим уже на нашем э, операции деньги, И мы сделаем акцент на этих э, важных моментах. В данном случае вот у нас э, справочник расчетных счетов, у нас важный, один из важных справочников – это наши статьи движения денежных средств. И он будет попал, наполняться, каждый раз наполняться э, столько, сколько нам их надо. Мы, может быть, сегодня знаем, что э, у нас такие-то, такие-то сегодня операции, мы под них э, Составляем справочник по мере возникновения новых хозяйственных операций. Мы этот справочник будем дополнять. Сначала справочник дополняется, а потом уже производится э, учетная запись в реестре. Справочник, справочник проектов тоже один из самых важных моментов: да, когда у нас э, проект, это у нас будет единица, единица, э, э, э, единица учета наших финансовых результатов в отчете о прибылях и убытках. С Под обязательной подвязкой контрагента к каждому проекту. У нас справочник контрагентов наших со статусом. Обычно это статус контрагентов, может быть, это покупатели, статус контрагентов это наши поставщики, это заказчики проекта. Вот в данном случае заказчик проекта. Это может быть собственники, то есть это счета собственника, партнеров и так далее. Обязательно создаем список сотрудников, потому что один управленческий учет – это не только ведение внешних хозяйственных операций, но это и учет по внутренним операциям, расчеты по сотрудниками и все, что связано с внутренним, внутри компании. Значит, статус проектов обязательно, статус на, в работе или выполнен, или не передан в работу. Тоже мы на наших примерах увидим, как это все работает. Теперь после, после формирования справочников мы разрабатывать будем наши, мы будем разрабатывать наши формы отчетов, которые мы хотим видеть в нашем бизнесе. В данном случае я вам привожу пример. Это отчет PNL. Если вернуться к нашей финансовой структуре, мы уже, я уже озвучила, что у нас, мы будем отчет о прибылях и убытках проводить в разрезе наших подразделений, то бишь самих бизнес-направлений. Вот у нас есть администрация, торговля и проекты. Сформируя, уже сформировали, заранее определили, что у нас будет входить наши постоянные, формировать наши постоянные затраты. Вот. И справочник по затратам, которые будут переменными которые можно будет прямо пропорционально относить на каждую сделку, сделку по продаже товара или на каждый проект, реализованный проект. Следующий отчет, который очень важно определиться с формой отчета, это наш отчет кэшфлоу. Вот такой вот так вот он у нас будет выглядеть. На самом деле его можно было бы и упростить, то есть он такой, он, этот отчет включает в себя практически все статьи, очень важные для контроля и движения денежных средств. В малом бизнесе, там, когда небольшое количество хозяйственных операций, конечно, данная форма, ее можно будет упростить там, по, пару, по пару статей поступления от основной деятельности, по пару статей затрат на себестоимость. Вот и так далее. Следующий отчет – это наш не отчет, а форма отчета не, самого важного, самого главного – это визуализация нашего баланса нашего, нашего баланса. Вот здесь вот мы в принципе он отличаться будет от бухгалтерского баланса тем, что мы здесь в балансе для себя сформировали именно те статьи баланса которые нам будут интересны и важны в итоге когда мы будем анализировать наш баланс предприятий вот так вот выглядит вот так вот будет выглядеть э, реестр кассовых операций кассовых и вообще денежных операций Хочу сделать акцент сразу по всех, всех привилегиях, которые бухгалтерский учет не дает. То есть в данном случае, я уже говорила, у нас есть расчетный счет 1, у нас расчетный счет 2 и касса. Учет денежных средств идет в комплексе по, бизнес, по компании в целом. Вот остатки средств, вот чем интересен данный учет. Если мы, если менеджер или вы ведете каждый, каждый день, обязательно заносите в этот реестр свои хозяйственные операции, то менеджер или управленец может ежедневно э, отслеживать э, остатки на расчетных счетах и в кассе. В данном случае, вот смотрите, я вам сейчас покажу на примере. У нас здесь остатки денежных средств на конец э, января. Мы можем их увидеть на… Э, а, угу. э, так. Мы можем их увидеть… Так, мы… Мы можем их увидеть на любой день. Давайте посмотрим на 28 января. Вот они у нас изменились. И, кстати, вот здесь, видите, сразу видно, что небольшой овердрафт по расчетному счету. Один был на 28 января. На 29 января он уже был устранен. То есть есть такое понятие овердрафта, большинство компаний, предпринимателей пользуются и такими функциями. Точно так же мы можем проверить и наши остатки на конец февраля. Вот видите, наши остатки изменились. Вот. А самое главное, мы видим и понимаем комплексное, какие наши ресурсы на сегодня есть и что мы можем с ними делать. И для управления понимания, где лучше делать, через каких делать платеж или с каких счетов или из кассы. Еще один акцент я хочу сделать для большинства, ну, по, по важности такого инструмента для предпринимателя – это касса. Вот, давайте я вам сейчас э, сделаю… Э, вот. Значит, мы сейчас рассмотрим операции, пересекаемые с нашими расчетными счетами. Очень частая операция, когда с расчетного счета переводят на карточку, и с карточки уже возвращают в кассу, или не возвращают в кассу, или возвращают не всю сумму и так далее. Так вот, один из самых главных э, принципов управленческого учета – это э, тотально, я буду повторять все время, непрерывные достоверный, то есть… Э, Остатки по денежным средствам должны соответствовать вашим учетным остаткам. То есть, Если у вас на карточке есть какие-то деньги, да, в данном списке может быть еще добавлена, например, карточка такая-то, карточка такая-то, и остаток можно всегда сверить в режиме онлайна. Если деньги попали в кассу, были движения по кассе, даже не спрашивая у своего финансового менеджера, предпринимателя или управленства, открыл этот реестр, посмотрел, ага, в кассе. Но, опять же, самое главное – правила. Правила ведения управленческого учета. Обязательно все финансовые операции вчерашнего дня должны быть занесены в течение следующего дня. И когда кто-то смотрит на остатки, что-то не нравится, он может уточнить у менеджера, который заносит данные, уточнить, все ли данные разнесены, да, все разнесены, и тогда проверить и посмотреть. Ага, и тогда данные остатки являются достоверными для управления. И я вам сейчас продемонстрирую один из таких вот моментов, которые… Это у нас выбытие, да, сейчас… Вот. Угу. Ага, и здесь еще не хватает, одна такая самая параллельная всегда операция, это э, комиссия банка, вот, угу. вот. Вот один из таких моментов, который, кстати, комиссия банков, это уже были, да, да. Угу. Значит, вот смотрим, рассмотрим операцию. 18 января были из расчетного счета, были сняты 120, переведены, возможно, на какую-то карточку для того, чтобы положить их в кассу. Соответственно, в кассу у нас заходит 120 тысяч, при этом у нас выбывает 1200, это комиссия по снятию обязательно. И если на этом этапе где-то были потрачены на какие-то цели, или деньги потратил ответственное лицо, или предприниматель сам потратил, он обязан будет дать информацию о том, что где же разница, а менеджер контролирует. 120 выбрали, 120 должны зайти. Если они не заходят, тогда эти деньги, разница должна быть расписана. ну В данном случае здесь четко. Да, зашли просто деньги в кассу без комиссии. И вот так вот по каждой операции. Это одно из основных правил менеджера или самого предпринимателя, кто будет заниматься своим учетом. То, что игнорируется. И по небольшими частями, например, не докладывая, не, не докладывая, а не возвращая в бизнес, потом в конце, по итогу, как снежный ком, оказывается, что у нас не хватает денег на наши обязательства. Значит, следующий момент контроля очень интересный и важный. это Угу. Mm -hmm. Да, значит, на нашем курсе я хочу так маленький акцент сделать. Здесь, в данной презентации, мы не показываем, как выглядит реестр кассовых операций, но они могут быть самые разные, но на наших курсах, на нашем курсе управленческого учета, конечно, обязательно мы поделимся и драфтом реестра кассовых операций, и дисциплина кассовая, очень много положений, таких коротеньких, маленьких и понятных, которые мы которыми мы будем делиться с вами уже на нашем курсе управленческого учета. Значит, теперь следующий, следующий самый интересный момент. Вот мы провели, занесли в течение энного количества времени. В данном случае у нас здесь два с половиной месяца занесено. Мы занесли, разнесли кассовые операции по нашим расчетным счетам. И вот в, в вкладочке Контрагенты можно будет, это тоже один из самых важных инструментов контроля всех наших контрагентов, дебиторки, кредиторки и так далее. Да. То есть вот наша сальда в данном случае, это, это дебетовая сальда. Да. За заказ, заказ проекта 2 это у нас в данном случае... Да, мы получили аванс, мы получили аванс от заказчика проекта, но мы еще не реализовали его, поэтому это наше обязательство. Да, вот данные балансы по покупателю товаров, он, мы ему отгрузили, вот видно, мы ему отгрузили, и он нам должен 117 тысяч гривен. Именно вот эти все значения потом будут привязаны и транслироваться в нашем балансе. Поэтому вот этот очень важный инструмент – Комплексное видение всех наших дебиторов, кредиторов за, за весь период времени. И когда мы ищем, где же наши деньги, где же наши деньги, мы вот смотрим наш покупатель, и, э, угу, и наш покупатель 117 тысяч гривен. Давайте мы сейчас сразу посмотрим на нашего покупателя, что же с нашей дебиторкой происходит. Вот наш покупатель два. Э, Наш покупатель 2, у него, вот эта карточка, карточка каждого контрагента покупателя ведет менеджеры по продажам карточки, э, карточки проект, э, по проектам ведет проект менеджер, в данном случае эта карточка наша по реализации, э, вот так вот выглядит у нас карточка по проектам. Но мы сейчас к проектам еще вернемся, поэтому... По нашему дебитору вот у нас есть дебитор на 117 тысяч гривен 117 с половиной мы видим ага и вот в этой карточке мы видим что его обязательства наступают 10 0 2 а до да, 3 3 0 2 его обязательства наступает 3 0 2 и но это мы, я просто делаю акцент, мы вернемся в балансе, посмотрим уже в балансе за февраль месяц, будет ли у нас это дебитор или не будет, рассчитался он или нет. Что хочу сделать акцент на данной карточке наших покупателей товаров. Здесь вот в этой карточке очень важно учитывать дата поставки или отгрузки. Если есть какая-то отсрочка платежа, обязательно она в комментариях должна, дел, должна осуществляться. В данном случае эта покупка была 70% предоплатой вот, со срочкой платежа 14 дней. И вот у нас под, этот, под этого поставщика был, была, поставка, была поставка, Вот поставщик товаров 2, была поставка, в данном случае дан, дата поставки. Дата поставки 23.01, вот, так, а у нас стопроцентная предоплата, у нас стопроцентная предоплата. 19, а, 19 да, вот у нас дата, вот, вот как раз хорошая ситуация, да, вот у нас есть специальный, вот заказ под на данного покупателя, есть конкретная поставка товара, что э, покупатель у нас со срочкой платежа 30% на 14 дней, соответственно, менеджер, очень красивая модель, менеджер э, сгруппировал и договорился с поставщиком со срочкой платежа на 21 день для того, чтобы не было, не, не оказаться в кассовом разрыве. В данном случае видно, срок оплаты обязательства ⁇ это 3 февраля нашего дебитора, а наши обязательства перед нашим поставщиком этих же товаров будет возникать 10 февраля. То есть есть небольшой зазор на случай, если вдруг дебитор вовремя не оплатит. Так, следующий пример ⁇ это вот я уже показывала вам проекты. Который, в данном случае это, эту кар, эти карточки проекта веду, ведет проектный менеджер, где самые главные данные по каждому проекту – это дата, это срок выполнения, который оговаривается договором, да, его стопроцентная стоимость и какая предоплата. Определение его статуса. В данном случае статуса каждого проекта у нас здесь на 15.03 сформирован. Да, на 15.03 мы видим, что у нас выполнен раз, два, три проекта. Три проекта в работе и один, вот был как раз 15.03 был заключен договор, была перечислена предоплата, но еще не был определен статус, кому, вернее, кому мы его передадим. Здесь же ответственный, кому передали в работу данный договор. Вот. И, вот, и вот самое интересное, вот здесь вот даты мы, чтобы уже увидели, что данный инструмент, он подвижный, и мы можем на каждую дату, давайте мы вот на 31, на 31 января посмотрим, что же у нас было с нашими проектами. Вот видите, у нас на 31 января в данном случае только один проект был выполнен, и, соответственно, именно этот один проект у нас будет в финансовом результате, потому что в отчет о прибылях и убытках не заходят наши авансы полученные, предоплаченные и так далее. Финансовый результат мы учитываем только совершенные сделки. В данном случае отгрузка товара. Отгрузили нашему конечному потребителю или реализовали наш проект. Так, следующий момент. Так, теперь, на, опять же, возвращаемся в наш реестр кассовых операций. Операции, деньги. Вот этот весь учетный массив, весь этот учетный массив э, формируем мы, э, имеет, во, имеем возможность сформировать и увидеть в нашем движении э, в, в, в отчете кэшфлоу. Что является контрольными моментами, контрольными вещами для э, сверки. Все ли операции учетные у нас проведены, учтены, и со, со, достоверность нашего кэшфлоу. Это, финанс... Это наши остатки на конец периода. В данном случае 206 858 тысяч гривен на конец января. Наш кэшфлоу показывает, проверяем. Давайте мы проверим его нашей операции деньги. пока это сюда, а потом изменить. Да, на 31 января. На 31 января. Окей. Okay. Okay. Так, вот наши остатки, мы их уже э -э, с вами только что... Продублировали. Ноль. То есть в данном случае комплементация отчета всех наших записей в движении денег соответствует за январь месяц, соответствует нашему отчету, отражению всех этих. Мы, и в данном случае мы вот тот весь массив, да, такой простынь, простынь. Записи. Мы можем увидеть укрупненно в отчете кэшфлоу, а где же, какие же движения денег были у нас за конкретный период, за январь, да, мы видим, ага, поступление от клиентов, э, проектов у нас было 190 тысяч гривен, поступление от покупателей 636 гривен, итого 826 гривен всего, мы увидели, какие наши прямые затраты э, именно из э, Прямые затраты через кассу и расчетные счета осуществлялись по затратным статьям. Какие деньги уходили на наши постоянные расходы бизнеса в общем, компании в общем. Какие деньги были ресурсы потраченные на инвестиционную деятельность. В данном случае инвестиционная это покупка каких-либо основных средств, оргтехники, малоценных малоценных необоротных активов и так далее. Или вот мы, например, могли брать какие-то кредиты, займы, если вдруг была такая необходимость оплаты по процентам и так далее. Вот это вот укрупненная визуализация за период, которая важна, важна управленцу регулярно, ежемесячно, где же и как же мы распределились нашими деньгами. Аналогичная вот сейчас, на сверим наши остатки на конец февраля, 135-158. Давайте я сейчас здесь вот верну нашу дату, 28 вот у нас здесь 135, 157,54, вот отчеты, остатки нашего ВКФУ, 135, 157. Ну, давайте я сейчас так вот. угу. Там дата поменялась. А, да, здесь дата поменялась, да, согласна. Там дата поменялась, у -у -у. 4. 4. 4. 4. 5. Все, 5. Вот. Вот наша проверка нашего сопоставления, все ли операции попали в кэшфло, все ли они лежат в своих ячейках. Вот точно так же остатки денежных средств на наших счетах в кассе 82, 44, 86. Да. Значит, отчет кэшфлоу, принцип его это переходящий. Да? Остатки начальные на февраль являются остатками конечными на январь. Следующий отчет, который хотелось бы рассмотреть в нашей презентации, это уже наш пену. Отчет о прибылях и убытках. Вот в данном случае уже визуализировали мы отчет о прибылях и убытках за январь месяц и за февраль месяц. Сейчас я хочу сделать акцент. Это очень важные акценты для большинства предпринимателей. И вот эта фраза «хватит жить с оборота» или «остатки на наших денежных счетах» это не является прибылью, не является доходом, а, а тем более не является прибылью. В данном случае мы видим, что наш, наша компания за январь месяц сгенерировала прибыли 53 169 гривен Давайте сверим, а что же нам показывала Кэшло. А пока шло у нас остатков денежных средств на конец периода 206-858 тысяч. Это значит что? Это значит что если на конец периода если, например, распределение ежемесячной прибыли между партнерами, если в бизнесе может быть там, один, два, несколько партнеров, да, то распределение прибыли, вернее, цифрой к распределению может являться только итоговая отчета PNL. Ни в коем случае не остатки денежных средств на наших счетах. Это первое. Второе. Вот эта прибыль, это еще не э, прибыль на, э, за период. Она сама по себе красивая, но если бизнес, например, компания, э, в предыдущем периоде у нее финансовый результат был отрицательный, то к распределению будет ровным счетом разница между отрицательным, э, отрицательной прибылью прошлого периода перекрывающая положительной прибылью текущего периода, и только в этом случае остаток денежных средств, мы, можно считать к распределению. В данном случае эти все взаимосвязь, она будет видна в балансе, и мы ее, я на ней сделаю уже, когда будем рассматривать баланс, я на, нем, на ней еще раз сделаю акцент. Вот интересный момент, на котором я хотела тоже остановиться, и это один из важных элементов того же управленческого учета. На курсе мы расширенно, развернуто будем рассказывать да, принципы распределения затрат. В данном случае вот, если вот в такой постановке нашего нашей компании, да, в, за, в, бизнес, в компании в целом и э, с несколькими бизнес-направлениями, то э, после формирования вот такого отчета о финансовых результатах справедливо было бы распределять административные расходы на два основных бизнеса. Ну, то есть э, это административное подразделение, оно, собственно говоря, и обеспечивает поддерживающую сопроводительную функцию двух наших бизнес-направлений. Соответственно, по результату данного отчета, вот эти все затраты нашего подразделения. Вот видите, центр затраты, там, где мы в начале финансовой структуре нашей компании, да, администрация это у нас центр затрат. Вот-вот-вот вам визуализация на понимание. Да, он не генерирует прибыль это подразделение не генерирует. Но опять же, если мы, например, на подразделение IT не создадим какую-то нашу продуктовую линеечку, и пару программистов начнут писать какие-то продукты на реализацию, они все равно они уже будут в этом административном корпусе, если его не выделить, то, в принципе, данное подразделение может. Генерировать какую-то прибыль, и она будет отражаться уже вот, вот здесь. Ну, как бы, когда появляется какое-то подразделение, которое начинает генерировать прибыль, его выводят в отдельную самостоятельно бизнес-линейку, но в бизнес-направление. Это правильно, потому что находясь в соподчинении именно в административном корпусе, руководитель новой линейки на этапе стартапа может просто не иметь полномочий для управления и только когда в самостоятельную бизнес линейку бизнес направление выводится данные, данные стартап тогда в принципе вся ответственность ложится на уже руководителя этого стартапа который переходит в который уже по мере развития превращается трансформируется в бизнес направление и уже у нас в этом финансовом результате в нашем отчете финансовом результате появится еще одно подразделение IT-проекты, например, как вариант. Ну, вернемся к нашей администрации. Вот эти все расходы 9263 было бы справедливо распределить между торговлей и проектами. Ну, у нас, видите, проекты за январь месяц оказались убыточными сгенерировал прибыль и покрыл все наши расходы по компании в целом, это бизнес-торговля. Вот. Для того, чтобы распределить, кстати, это тема для долгих споров, в моей практике, в нашей исполненной практике, действительно, расходы административные никогда стопроцентно не распределялись по всем бизнес-направлениям. Были большие споры, дебаты между управленцами бизнеса и компанией, и управленцами каждого бизнес-направления. Что же взять за базу распределения? Зарплата, валовая прибыль или еще что-то. Потому что каждый бизнес сам по себе э, имеет некую оптимальную э, маржу э, прибыли. Да, например, э, сложно, Например, бизнес риэлторский, да, купля-продажа недвижимости, там процент дохода, может быть, ну, максимум 5, прибыли 5% максимум. Да. А вот торговля может достигать, вот в данном случае, наша рентабельность торгового бизнес-направления ⁇ это почти 20%. Вот поэтому распределять, например, по маржинальной прибыли, может быть, тоже. Ну, то есть это уже дебаты для разговоров и ну, для дискуссий внутри компаний. Если такая ситуация, вот как у нас на примере у кого-то возникает, я думаю, для них это будет не новость. Вот. И он скажет, да-да, именно так оно и происходит. Вот. Но и управленческий учет, чем его, в чем его ценность? Да? Опять же, я возвращаюсь, в отличие от бухгалтерского учета, Правила игры, правила учета, управленческого учета организовываются самостоятельно. Именно создаются и поддерживаются именно такие, которые подходят для данного бизнеса. То, что подходит одному бизнесу или одной компании, не всегда может подходить другой. Поэтому именно... Правила управленческого учета, принципы. Принципы, они одинаковые, а вот правила, они уже форматируются под, каждое бизнес, под каждый бизнес самостоятельно, в зависимости от основных э, функций хозяйственных операций и э, сути самого бизнеса. Сейчас на примере нашего баланса рассмотрим по январю. Он у нас активы обязательно должны равняться пассивам. Это главное правило баланса. В данном случае наши активы составляют 500 с половиной тысяч гривен на конец января и пассивы 500-546. То есть вот наши проверочные данные 0, баланс верен. Наша прибыль. Вот сейчас мы как раз сделаем акцент на наших счетах, на наших статьях баланса «Собственный капитал» где мы видим, что нераспределенная прибыль у нас составляет на конец периода 118 646 тысяч гривен, при этом уже видно, что из этой прибыли был выделен, был выведен, были выведены, частично выведена нераспределенная прибыль на сумму 46 500 гривен это, кстати, вот здесь вот в операциях денежные средства. Вот если мы посмотрим, это наши контрагенты. Наши, наши контрагенты... Так, а, вот контрагенты, вот наши контрагенты, вот наши контрагенты. Вот мы видим, что э, в январе э, 30... И где у нас еще... А, 16 на А, да. Вот у нас... Э, Собственник из бизнеса забрал частично прибыль в размере 30 тысяч гривен, и вот у нас э, э, э, уже делаем. было выведено да, на начало периода уже было выведено 16,5 тысяч гривен, итого это 46,5. Теперь мы рассмотрим, вот мы можем по балансу уже сразу увидеть, где же наши деньги. Наши деньги находятся в, в реализованной товарности 117,5 тысячи гривен, да, значит он отгружен и наш дебитор нам не, еще не оплатил по, данному, по, по данной отгрузке. И мы знаем, что мы увидели в карточке реализация, что действительно и срок его оплаты наступает 3.02. Соответственно в балансе эта запись справедлива. Наши остатки денежных средств. Это те контрольные точки между отчетом кэшфлоу. Вот это наши остатки денежных средств. 206 вот наши 206 858. И наша нераспределенная прибыль. Вот мы можем ее проверить. Нераспределенная прибыль, мы ее можем проверить вот таким простым методом. 118, У нас на начало она была, составляла 65-477. На, на конец периода 118-646. 53 тысячи гривен 169. Это наш финансовый результат отчета о прибылях и убытках. Вот основные контрольные точки трех наших инструментов, генеральных инструментов, генеральных отчетов в каждом бизнесе. В данном случае мы... про баланс обязательства. В данном случае мы видим, что еще и важного и полезного для себя управленец может увидеть из управленческого баланса. Я все время делаю акцент, что именно управленческого баланса. Почему? Потому что, чтобы не путались с бухгалтерским. Функции бухгалтерского баланса – это, ну, во-первых, бухгалтерского отчета «фискальная безопасность», компании, А функция управленческого учета – это иметь постоянные инструменты, качественные и эффективные инструменты для управления самим бизнесом, управлением денежных средств в бизнесе. Вот. Поэтому, что важно для себя может предприниматель почерпнуть из баланса, это как минимум… Уровень финансовой устойчивости, да, вот наши активы, наши активы, например, оборотные активы, насколько они ликвидны, насколько их будет хватать, чтобы покрывать наши текущие обязательства. Ну. Вот мы видим, у нас оборотных активов на 324 тысячи гривен, при этом наших текущих обязательств на 378. Ну, то есть это не критично, там разница. Конечно, в идеале, когда эта цифра равняется или наши активы выше наших, больше наших обязательств. Ну, опять же, у этого понятия есть свои моменты наличия больших остатков денежных средств на счетах. Это тоже может свидетельствовать об неэффективности управления. И вот эти все моменты мы будем рассматривать на курсе нашего управленческого, управленческого учета. Вот сейчас я не буду долго на них останавливаться. И в данном случае вот по пассивам. Что мы видим в наших обязательствах? Да? Мы видим, что у нас... У нас на конец января есть обязательства по поставке товара по, перед нашими поставщиками на 220 почти на 226 тысяч гривен. Мы получили на 80 000, 85 тысяч гривен. Это авансов от наших заказчиков проектов. Мы получили, но проект еще не реализованный, поэтому в данном случае это для нас аванс. Вот. И обязательства по расчете заработной платы. Кстати, акцент, самый главный акцент в управленческом в принципах управленческого учета все расходы которые основно отчетного периода важно максимально отражать в этом периоде. В данном случае, если вот это правило, что зарплату за текущий, за отчетный период мы выплачиваем нашим сотрудникам в следующем, в следующем периоде, да, обычно там 10-15 числа и так далее, то в управленческом учете и отчетности вот эти обязательства перед, перед, перед сотрудниками и максимально перенесенные в текущий период, должны быть методом начисления, осуществляться методом начисления. В данном случае это не выбытие денег, это наши обязательства начисленные, и мы их можем увидеть в нашем отчете. Вот зарплата. зарплата. Видите, как она у нас здесь в отчете о прибылях и убытках распределена по подразделениям. Ну, опять же, я не делала акцентик штатное расписание, да, такое самое простое у нас оно, штатное расписание, для того, чтобы курировать контролировать, да, где наши люди, чтобы можно было оперативно начислять. Обычно начисление идет по э, подразделению в целом. В данном случае это я уже укрупненно сформировала в презентации наши все отчеты. Вот Мы по ним сейчас прошлись, по нашим отчетам. Э, ага, кстати, вот есть у меня эти примеры. да. Я сделала скриншоты для того, чтобы... Э, Картинка была более-менее не рябила. Вот наш отчет о финансовых результатах, вот наши доходы. Потому что там не и вот наш баланс. Наш баланс, за, наш баланс за январь и февраль. Давайте мы пройдемся по нашим. Вот именно баланс за февраль месяц очень интересный. В том плане, что мы можем посмотреть. Так, сейчас, сейчас я себя скрою. Угу. Наши э, текущие обязательства составляют на сумму 443 900 гривен, при этом э, наши так, а как же мне вот это скрыть а, наши оборотные активы составляют 445 100 100. то есть в данном случае наш баланс он тоже э, очень ликвидно выглядит. самый главный, самый интересный момент, да, вот это итоговое значение, итоговая сумма наших активов, сумма наших пассивов, это является валюта баланс. видите, за январь в течение января, э, с января э, и февраль наша валюта баланса выросла почти на 100 тысяч гривен. Я хочу презентовать наш курс, который по управленческому учету, который мы планируем э, начать 6 апреля, вся информация по курсу будет вам выслана на ваши электронные адреса. Вот. Суть нашего курса какова? За течение 8 модулей, мы планируем максимально дать теоретической части по управленческому учету расширенной части, потому что в данном вебинаре мы не сделали акцента на принципах формирования себестоимости, товарных процессов товарных процессов и в бизнес-направлении проекты. Принципов распределения себестоимости очень много. А если в бизнесе, например, в данном случае наш финансовый результат мы формировали по принципу директ-хостинга, да, разделив переменные затраты на наши затраты на переменные и на постоянные. А по сути, если бизнес сложный, Например, может быть в бизнесе не только торговля, еще и свое производство чего-то. Соответственно, там очень важно знать, при постановке управленческого учета, очень важно знать, какие какие принципы распределения затрат на себестоимость существуют, как правильно, в каких случаях их правильно использовать и, соответственно, перекладывать уже на учетные регистры управленческого учета. На нашем курсе каждый слушатель будет иметь возможность вот на этом эксельном инструменте с самого начала, с самого первого модуля начинать нанизывать свой бизнес. И к концу нашего курса у каждого слушателя будет возможность сформировать первый свой баланс своего бизнеса. По ходу курса мы будем стараться каждому слушателю уделять внимание по работе именно с этим инструментом настройки, настройки управленческого учета. Почему? Потому что ну, самое важное, почему мы показали принципы отражения учетных отражение хозяйственных операций на Бэкселе, потому что э, очень часто, очень много э, мы слышали, когда говорили предприниматели, что да, я уже и купил программный продукт, но он у меня не работает. Я и пробовал его настроить, он не работает. Самое ценное ⁇ это не купить программный продукт или подобрать, ну, не купить, да. Самое ценное ⁇ это понимать, когда ты подбираешь, что и какой он тебе будет интересен и важен. И самое главное поставить правильно грамотную техническую задачу тому человеку, кто этот инструмент будет настроить именно под ваш бизнес. Потому что все программные продукты, они базовые, они, в них заложены базовые, базовые значения, базовые инструменты, а уже эти базовые инструменты форматирования их непосредственно под каждый бизнес, это уже задача отдельная, специальных людей, или даже этому может и сам настраивать сам сотрудник, если понимает, что он хочет настроить, и, или если правильно ему поставить техническую задачу по созданию программного продукта, по адаптации программного продукта непосредственно под ваш бизнес. Поэтому если вы разберетесь со своими принципами учета ваших хозяйственных операций, вы получите свой первый баланс на эксельных инструментах, вам будет несложно уже понимать, какой, тип, какой программный продукт вам нужен, и вы уже будете с большей уверенностью тратить деньги на либо покупку какого-то облачного решения, либо на покупку... Стационарная, стационарная программа так ну на этом наш вебинар мы закончим вот я надеюсь что он был вам полезен вот спасибо что вы не пожалели своего времени и послушали наш вебинар все ждем мы вас всех на нашем курсе управленческий учет спасибо за внимание